Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как я зарабатываю игровую валюту, такую как кредиты и варбаксы для игры Warface, при помощи телефона и специальной программы. Эту программу мы скачиваем в магазине приложений Play Market. Заходим в Play Market. В поисковой строке мы прописываем название программы. Программа называется My Games App. Вот она у меня уже есть. После того, как приложение найдено, его необходимо скачать. Так как оно у меня скачано, у меня предлагается открыть. После того, как вы его скачаете, также самое нажимаете «Открыть». Оно у вас открывается. Когда откроется данное приложение, вам необходимо будет зарегистрироваться, получить свой ID номер. Регистрацию можно осуществить через аккаунты соцсетей. Если у вас нет аккаунтов соцсетей, вы можете зарегистрироваться по номеру телефона. После того, как вы осуществили регистрацию, вам присвоен ID-номер. Нас интересует строка Подарки. Мы нажимаем на Подарки. Здесь нам предлагают три игры, для которых мы можем получить игровые бонусы. Так как я играю в игру Warface, остальные меня не интересуют, я нажимаю на кредитный кейс ⁇ Получить ⁇ После того, как мы нажали «Получить», у нас запустилась реклама. Данная реклама длится около 30 секунд. Чтобы получить кредитный кейс, нужно просмотреть две рекламы. Это займет у вас где-то около двух минут. Вот давайте, сейчас время пройдет. Как реклама закончилась, нам необходимо нажать на крестик, который в правом верхнем углу. Нажимаем перезагружается, ожидаем время для э, загрузки следующей рекламы. Это занимает где-то 30 секунд тоже. Ждем эти 30 секунд и у нас должна будет запуститься следующая реклама. Как 30 секунд проходит, у нас высвечивается окошко получить еще. Мы опять же нажимаем ролик развернул монитор, нажимаем тоже на крестик. Готово, мы первый кейс получили. Нажимаем следующий ролик. Опять же реклама ждем также 30 секунд по истечении 30 секунд реклама у нас заканчивается вознаграждение получено нажимаем крестик для получения следующего рекламного ролика также мы ожидаем 30 секунд так все опять нажимаем получить еще каждый раз получается по три кейса для получения одного кейса нам необходимо посмотреть две рекламы. Всего это занимает около 6 минут. При просмотре рекламы не обязательно никуда заходить, просто ожидаем ее окончания. По окончании рекламы мы просто нажимаем крестик. Реклама закрывается. Ожидаем следующий ролик 30 секунд. 30 секунд закончилось, мы опять нажимаем на кнопку «Следующий ролик». Видите, здесь ролик вообще длится 15 секунд. После просмотра нажимаем опять крестик. Вознаграждение у нас получено. Все, время прошло. Мы нажимаем опять на кнопку «Получить еще». Рекламы тут разные. Проходить по их ссылкам не обязательно. Просто ожидаем, пока закончится время данной рекламы. Реклама закончилась. В правом верхнем углу нажимаем на крестик. Все, 6 роликов нами было просмотрено, нам было предоставлено три кейса. Нажимаем «Вернуться к подаркам». Вот, смотрите, до следующего просмотра рекламы и получения кейсов у нас указано время 2 часа 53 минут. Для получения подарков мы нажимаем на вкладку «История». Здесь, вот смотрите, мы просматривали в 11.58, в 12.01 и в 12.03. Грубо говоря, где-то занимает 2 минуты на один кейс. И нажимаем вот сюда на стрелочку. Нас переводит на другой сайт. И вот здесь, как мы видим, я уже заработал 318 кредитов. Пролистываем ниже. Вот наши три кейса, которые нам сейчас нужно будет открыть. Нажимаем открыть. Здесь выпадает все случайным способом. Конечно, бывает, что и вообще ничего не выпадает за три кейса, но бывает, что и выпадает 10, и 5, и один кредит одновременно. Вот сейчас в данный момент у нас один кредит. Нажимаем дальше. Вот опять у меня выпал один кредит. Нажимаем открыть еще и опять один кредит. Итого получается у нас бонус 3 кредита. Закрываем. Вот таким образом в течение наверное 20 дней я заработал 321 кредит. Бывает такое, что выпадает хорошо, а бывает и плохо. Но в течение суток. В течение дня у меня получается открывать три или четыре раза по три кейса, то есть с промежутком по три часа. Также хочу порекомендовать такой лайфхак, если у кого-нибудь дома, у родителей, у брата, у сестры есть тоже телефон, также самое регистрируйтесь, регистрируйте эту программу, просматривайте с их телефона рекламные ролики и дополнительно зарабатывайте. Я также зарегистрировал еще один телефон, получил также самое ID я зарегистрировал его по номеру телефона и на том телефоне я правда позже это сделал. у меня где-то 180 кредитов вот смотрите грубо говоря за 20 дней у меня 500 кредитов это делить на деньги грубо говоря получается заработал 250 рублей так что советую вам также воспользоваться этим способом переводится эти кредиты в игру очень просто нажимаете на стрелочку дальше Вниз нажимаем «Забрать» и предоставляется нам, в каком количестве мы хотим это сделать. То есть 100 кредитов, 50. Если, допустим, сумма 320, то мы, грубо говоря, выводим 2, 3 раза по 100 и 2 раза по 10. Вот Давайте, грубо говоря, нажмем «100» и получить пин-код. Нажимаем сюда «Перейти к пин коды Нажимаем, пролистываем вниз и смотрим наш пин-код. Этот пин-код мы вводим уже в игре и кредиты нам засчитывают. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Если кому понравилось, ставьте лайки, делайте репосты.